Всем огромный привет! С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. В этом видео я сделаю реакцию на клип Земфиры, песня «Искала». Вы просили сделать и, в общем-то, по просьбе подписчика я делаю данную реакцию. И если у вас есть пожелания по следующим артистам и клипам лет минувших или современных, пожалуйста, оставляйте ваши запросы в комментариях. Мне, честно говоря, понравился такой формат, поэтому буду снимать для вас такие видео, надеюсь, вам будет интересно. Ну что же, давайте приступать к просмотру данного клипа. Честно говоря, конечно же, песню я эту знаю, но клип, скорее всего, не видела, либо, если и видела, то уже не помню, что в нем было, то есть вот у меня нет ну, ни одного предположения, что мы сейчас увидим в клипе, поэтому давайте смотреть и оценим, как все было в те времена. Ну, угу. пробки никуда не делись и сейчас. Так, реклама. Давайте ее уберем. Угу. Люди идут по машинам. Угу. Хочется сразу подпивать. Клип такой темненький. Ну, ну я не знаю, какого-то... Пока смысла или сюжета я в клипе не вижу. И обратите внимание тоже, что нет такой динамики, как, как есть она в, в клипах, которые сейчас снимаются. Ага, маленькая какая-то машинка. В принципе, все крутится. Вокруг одного туннеля, видимо, ночью они его перекрыли и ходили там по машинам. Ну да, по сути, вообще одна локация. Но ищет она, видимо, вот этого парня в пальто. Ну, настроение этот клип, конечно, создает определенное. И парень, видите, он такой высвеченный. Ну, вот эти тоже. То есть она как бы не понимает, видимо, кто ей нужен, кого она ищет. Я так думаю. Не знаю, для тех лет, наверное, прикольно все это было. Сейчас, наверное, ну, такой клип странно посмотрелся. То есть, по сути, одна локация у Земфиры, один костюмчик. Если посмотреть клипы Ханны да, или какой то уж вузовый, там просто кадры сменяются, локации сменяются, костюмы сменяются. Да. То есть, здесь вот где-то они в тоннеле, или вообще, может быть, это какой-то ангар, и создается эффект тоннеля, да, что как будто бы это в тоннеле. Может быть, это какой-то съемочный павильон был, и они просто там это все отсняли. Потому что я пока не увидела четкий асфальт или вот ну, признаки точные того, что это дорога, все так размыто. Еще, конечно же, ну, качество такое своеобразное. Вообще похоже, конечно, на тоннель. Ну да ладно, какая разница, да? Впрочем. Угу. Так, ну будет какая-то развязка, какой-то, может быть, финал интересный. Нет. Ну, как-то вот э, так клип и, и закончился. Э, ребят, ну, так, тут что-то что дальше уже. Какое-то видео начинается. Но, на мой взгляд, немножечко скучно. Боже мой, тут что-то началось дальше у меня. Земфира. Так, сейчас я здесь поставлю, чтобы э, ничего не играло. На мой взгляд, немножечко скучноватый клип. Но, опять-таки, как... Э, из лет, вот сегодняшних, одна локация, один костюм. Земфира в плане своих эмоций достаточно, ну, в какой-то степени, сдержана. Вот эти мужчины. И ну, не совсем мне лично понятно, что к чему. Да? То есть нашла она его, не нашла. Ну и песня-то называется «Искала». Да? Там некий процесс, наверное, в большей степени, чем результат. Песня же не называется «Нашла». Поэтому, ну не знаю, в принципе, хороший клип. Но на мой взгляд, ничего особенного. Может быть, и в те годы можно было бы сделать что-то более интересное. Ну, как есть. Как есть. И, конечно, если сравнивать с теми клипами, которые снимаются сейчас, то ну, вот разница очевидна, на мой взгляд. Не знаю, я бы этот клип не стала пересматривать по несколько раз. Может быть, я не уловила, конечно, какой-то глубокий смысл, который в него заложен. У меня такое, не знаю, видение и мышление достаточно усредненное, честно говоря. Поэтому, если вы знаете истинный смысл данного клипа, или, может быть, что вот такого интересного в него заложено, напишите, пожалуйста, в комментариях. И, конечно же, пишите, на кого еще снять реакцию. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Ловите от меня